Почему именно футлоуз Дэнс Кэмп? Выбрал этот лагерь, потому что тут много друзей, разные виды танца, танцы паппинг, хаос, и, ну, много ну, разных, много трениров, много разных и много развития. Ну, потому что это единственный лагерь по танцам в Ухте, наверное. Потому что позвала подруга. Потому что здесь много моих друзей, здесь интересно. Потому что я хотела развиться, и я хотела своему брату показать, что я умею. Я смотрела ленту новостей ВКонтакте, увидела рекламу, решила, почему нет, позвала друзей. Ну, потому что здесь много интересного. Здесь, как всегда, свой близкий основной состав. Э, познакомились с друзьями. Э, выучили много связок и движений. Я пошла, потому что я знала, что здесь будут мои друзья, и будет не скучно. Потому что меня записала мама. Потому что тут... Можно научиться очень хорошим движением. Я не знала, меня просто заставили оказываться. Меня мама заставила. Ну, потому что я думаю, что Бухти один на танцевальном лагере, и здесь очень прикольно. Здесь мы и тренируемся, и танцуем, мы связки придумываем, и развлекаемся. Ходим в гравитацию попрыгать, и здесь очень весело. А что тебе понравилось и хорошо запомнилось? Как сказать? Эмилия мне понравилась. Ну, мне понравились батлы. Ну, и папинг мне еще понравился. И связки новые нравятся. Новые движения, танцы, конкурсы. Как мы танцуем? Танцы. Мне понравилось в лагере танцевать и развлекаться. Так что мы ходили в гравитацию, праздновали дни рождения. Мне здесь понравилось, как мы учили новые движения, соединяли и... и делали танцы, танцы, потому что я никогда ими не занималась. Когда к нам приходят разные тренера и научат нас, как хаосу, паппингу, брейк То, что мы учим еще с ними связки и потом запоминаем их и танцуем. Мне понравились изучения, понравились мастер-классы других тренеров. Понравилось, понравилось, как мы ходили на батуты. Ну, сегодня еще мы пойдем на природу, мне кажется, тоже будет очень круто потому что вроде погода плохая, и тут такое оп, и пикник. Мне понравилось прыгать на батутах, играть, танцевать. Мне понравились развлечения, всякие мастер-классы, и когда мы ходили на батутах разные связки, которые мы учили, как мы общались, с другими, как мы рисовали. Мне здесь понравилось, потому что тут происходило много разных классных моментов. Мы каждый, ну, каждую неделю развлекаемся, там это ходим в разные места. Но, то, что мы учим новые связки, танцуем. Мы разговариваем с друзьями, ходим на развлечения, на батуты. Мне еще понравилось, как мы на батуты ходили. Мастер-классы от э, тренеров. Мастер-классы, когда мы всегда куда-то ходим. Но ходили на батуты, в столовые ходили, как играли в «Правда или действие». Было очень интересно. Какое танцевальное направление тебе больше всего понравилось? Больше всего понравился Хаус э, э, папинг. Наверное, паппинг и брейк Филку Хип-хоп а Больше всего мне понравились э, Паппинг и хаус Брейк-данс Паппинг а Мне по хаусу Брейк-данс и папинг. Папинг. Папе. А тебе хотелось бы прийти сюда снова и посоветовать лагерь друзьям? Я бы хотел прийти снова и пригласить своих друзей. Я не сильно хотела бы. Да, очень. Я бы хотел сюда прийти снова и посоветовать своим друзьям сюда прийти. Посоветовали, потому что здесь э, лучшие тренера добрые ребята и много опыта. Много интересного. Пришла бы сюда и позвала бы друзья. Да, конечно, потому что здесь все очень весело. Я бы тоже посоветовала. Здесь очень интересно и не скучно.